Каждому ребенку нужен особенный подход, и у них другая психология. Если ребенок доверяет врачу, он будет абсолютно адекватно вести себя в кресле. Ну и, конечно, нужна работа с родителями, потому что от этого зависит дальнейшее лечение и взаимодействие с ребенком. Сегодня была оценка, у нее была профгигиена, потому что был налет достаточно, он был мягкий, но все равно выраженный. Мы сделали профгигиена, а дальше была постановка пломбы на зуб пять так как у нее уже была повторная постановка, в других клиниках было дважды поставлено, пломба выпала. И ребенок ходил полгода с полостью скориозной. Сегодня мы все убрали из полости, все остатки пищи, размещенный дентин, поставили в светлоотбуждаемую пломбу. Первый прием был у нас тяжелый, я говорю, да, было удаление, но она его так стойко перенесла, конечно, со слезами, а сегодня она уже была настроена, мы с ней поговорили в предыдущий раз. Она уже была мотивирована, что она хочет белые зубки, что все пройдет хорошо. Мы сегодня работали без анестезии, что тоже важно, потому что дети все-таки не очень хорошо ее приносят. Но для них это укол. это ну, наверное, детская психика воспринимает его негативно. Ребенку нужно отвлекать на все, что угодно, чтобы он отвлекся от работы, бормашины, от инструментов, любое действие, любой рассказ, все, что угодно, но только чтобы ребенок был сконцентрирован на чем-то другом. Тогда он будет доверять. В то же время любой врач в процессе работы может рассказывать то, что он делает, потому что детям это интересно. И... Они ну, как игру воспринимают все. Молочные зубы, к сожалению, важны, потому что у каждого, каждой группы зубов есть свои сроки прорезывания сроки выпадения. Соответственно, под молочными зубами у нас находятся зачатки постоянных зубов. И если молочные зубы не лечить, то возможно повреждение постоянных зубов. Что чревато, соответственно, либо задержкой прорезывания, либо повреждением зачатка, либо непрорезыванием. Ну, много последствий различных. У всех родителей разные подходы. Кто-то обещает гору подарков, кто-то, наоборот, строго достаточно, что нужно и все. Но это все индивидуально, все зависит от родителей, от самого ребенка. Это очень важно. Самое главное, что первый поход к стоматологу, он был приятным, чтобы ребенок не боялся потом идти. Это очень важно. Есть, как называемые, первичные осмотры, да, просто осмотрите и дошкольного возраста, школьного возраста, но вообще очень важно проводить работу с родителями. Это ключевой момент, чтобы родители знали, почему нужно завести ребенка к стоматологу, в какой период, как часто, потому что многие родители этот момент упускают, и когда уже они приходят к нам, уже у детей поражены постоянные зубы, и это гораздо проблематичнее, да, для дальнейшего. Поэтому нужно сначала мотивировать родителей, а родители, будучи мотивированными, приводят своих детей. Тогда это будет все положительно. Всем маленьким пациентам хочется пожелать самого главного здоровья. И не бойтесь нас, мы тоже добрые, мы вас любим и всегда рады видеть в нашей клинике. Чтобы записать вашего ребенка на детский прием в клинику «Доктор Степман», нажмите на ссылку под видео. Импланты МИС – это израильская система, я бы отнес эту систему к эконом-классу имплантов. Нобель а, выпускает имплантаты Нобель Replace достаточно давно, а, более 40 лет на рынке и очень хорошо себя зарекомендовали за все это время. А, достаточно высокий процент приживаемости и даже можно сказать неприживаемости практически нет. Анестезия делится на местные общие, общее то же самое наркоз. У нас наркоз клиники не используется, Используется местная анестезия. Что такое местное? Это локальное обезболивание одного, двух или какого-то участка зубов.